Практика благодарности. Опять же, наполняемся энергиями. Здравствуй, моя прекрасная! Я очень рада видеть тебя на моем канале. И сегодня я хочу поделиться с вами практикой благодарности. Вроде бы благодарность... Ничего такого, да. Ну благодарю, благодарю, да, ну ничего такого. Но на самом деле это мощная практика, и она помогает вывести ваше состояние на совсем иной уровень. Когда попробуйте, когда у вас плохое настроение, вы разочарованы что-то, просто начните слово говорить. Благодарю, благодарю. Много-много раз благодарю. И вы увидите, как у вас поднимется настроение, как эта боль уйдет, как разочарование уйдет на какое-то время. И для того, чтобы вас восстановить в состоянии счастья, радости и благодарности и дольше находиться в этом состоянии, я хочу вам порекомендовать именно эту практику. В свое время, когда мне было очень тяжело, у меня денег не было, я осталась сама с двумя детками. Мне попалась, я как раз сколазла работки в интернете, и мне попалась эта практика. Я ее выполняла месяц, даже, наверное, больше. Но важно ее выполнять не менее 21 дня для того, чтобы она у вас закрепилась, укрепилась. И сознание вышло на другой уровень. Для этого вам необходимо в течение дня замечать буквально все, и в конце дня заводите тетрадочку красивую, которая вам очень будет нравиться, заведите тетрадочку такую и пишите в этой тетрадочке буквально все, что с вами происходило и благодарите. Например, благодарю за то, что у меня хорошее настроение, благодарю. Что мне произошла ссора с тем-то и тем-то человеком. Все, что происходит в вашей жизни, происходит не просто так. Это значит какой-то определенный урок, который вам необходимо пройти и пройти правильно. И поэтому я вам рекомендую буквально за все благодарить. И вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться. Буквально через 21 день, 21 день, каждый день пишите. Если вы вдруг пропустили, ничего страшного, напишите за два дня. Вы увидите, как ваша жизнь изменится. Ну а если вам было это видео полезно и интересно, поставьте лайк. И подпишитесь на YouTube канал «Мир мыслей и чувств». Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить Следующее мое видео. Ну а на связи была Елена Лиенко. До встречи в новом видео.